Друзья, привет! С вами я, интересный, и сегодня у нас новое разговорное видео. Вот честно, как же давно я не записывал именно видео про канал. Вот честно помню очень давно еще прошлым летом выходил видео, что именно я показывал про канал. Вот э, за это время очень все много чего изменилось, да? Но есть одна проблема, которая осталась и там и тут. Прошлым летом, которая была проблема, и этим летом. Вот. Есть одна проблема, которая реально осталась. И эта проблема, связанная с просмотрами. Некоторые могут спросить, а что тебе не нравится? 50 просмотров. Да вы подписчиков сначала посмотрите. 715 подписчиков, 55 просмотров за неделю. За неделю такое количество просмотров это очень, как сказать, скудненько. Очень бедненько, очень скудненько и так далее. Честно, по моим подсчетам должно быть как минимум уже 100. 150 могло быть но реально остается проблема связанная с аудиторией до да, канала и так далее давайте сейчас начнем мой разговор что именно мне не нравится сейчас в канале и что же я хочу в нем поменять во первых оформление канала я Думаю, в ближайшее время все равно к Новому году будет новый уже. Потому что это хоть и красивая, прикольная, мульчашный стиль. Но все равно, все-таки, вы же понимаете, здесь мало что связанное с Майнкрафтом и так далее. Дальше. Все э, знают, что у меня есть же мой приватный сервер. Дирм. Э, что по нему именно, я хотел бы вам сказать. Э, самое основное, что также там парапал онлайн. Вот именно сейчас, когда я записывал, я сейчас хотел еще какое-нибудь Майнкрафт видео записать, но подумал, что лучше будет вам, что я запишу вам именно про канал, да, видео. Самое основное, что там происходит сейчас, это онлайн 6 человек максимум. Это самое максимальное, что я видел за ближайшие, ну, за сколько, наверное, за неделю, за 2. Это 6 человек. Все, вас больше нету онлайна. Когда раньше мы могли спокойно 15 человек вытягивать. Конечно, могут некоторые сказать, что я ною. Но просто поймите, 6 человек, сори, конечно, что я так скажу, но не оправдывают тех средств, которых я уже вложил на сервер. Сейчас в сервер вложено 3500 как с чем-то рублей. Просто реально. 6 человек и 3600 рублей. Это получается по 600 рублей на каждого человека. Я вложил. Ну, вряд. Честно, это не оправдает. Этого даже, ну, хоть играет хоть кто-то, но все равно не оправдывает. Давайте дальше. Э, давайте я вот сейчас перехожу в творческую студию. И вот, э, давайте посмотрим мои просто за последние э, 28 дней данные по аналитике канала. Конечно, я согласен, я не выпускал видео. Но все же, ну, люди, ну, пожалуйста, смотрите. Ладно, давайте посмотрим. Вот, за последние 28 дней ваше видео посмотрели 1766 раз. Это примерно в прошлые месяце. давайте посмотрим даже в прошлые, за, ну давайте за 90 дней даже посмотрим 14 тысяч раз. Вот за 90 дней, это 14, это 7 июля, за весь лето меня посмотрели, реально. А за август меня хоть 2000, но посмотрело. Ну, ребят, ну, реально, да. Смотрите. За, э, только 116 раз за это время. Ну, ладно. Смотрим дальше. Тысяча э, просмотров... Ну, это, это и есть то число. Число... Минус 15 подписчиков. Э, я не знаю, почему так происходит. Минус... Э, подписчики идут. Конечно, согласен, что идут онлайн. У меня на канале очень маленький. Да? И некоторые подписчики отписываются. Просто из-за того, что либо я больше стримлю... Либо я больше просто ничего не делаю, основного такого, чтобы на меня подписаны быть. Конечно, я согласен, есть некоторые моменты, но просто есть такие проблемы, что, например, не хватает у тебя средств на это и так далее. Ребят, если бы у меня все хватало, то я бы с радостью бы для вас снимал хоть миллион видео в минуту. Если у меня были быстрее... Потому что у меня сейчас, сейчас скажу, не все знают, не все, я сразу скажу, не надо мне тут ляля, ля чтобы вы знаете. Максимум знает только 10 человек. Кто сидит у меня в Телеграме? Да, ребят, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, да, там все интересно, именно все спойлеры именно там. В Дискорде я также сижу, задавать там также вопросы и так далее. Но в Телеграме я, наверное, неделю назад сказал, что у меня есть 13 идей для видео, с подписчиками даже. Но реализовать я сейчас я могу. Но там также нужны будут деньги, чтобы, например, призы какие-то вам раздавать также. Ну, а сейчас, как вы знаете, это карантины да, разные эти чертовые, да. Получается вот так. А вот реально, я бы хоть... А сейчас я бы... Ну, у меня хотя бы есть какие-то сейчас деньги. Вам вез... повезет. Может даже в ближайшее время ожидайте, что в ближайшие, наверное, две недели мы все-таки запишем, хоть два, хоть три видео, но с подписчиками я запишу. Следите за моим дискордом, телеграммом и так далее, потому что все, кто в телеграме, я, конечно, им раньше скажу, что я буду записывать, и они будут все раньше. Ладно, давайте посмотрим дальше. А, за 28 дней самое лучшее видео – это проверка бота. Я вот реально не знаю, почему оно вот так взлетело. Вот просто, знаете, вот так. Вот просто взяли вот так видео, вот так. И оно взлетело, тупо. Видео одно взлетело. Оно было с 5 февраля, вышло. И оно влетает. У меня там почти уже 10, наверняка просмотров на этом только видео. Вот реально, может быть. Если хотите, я могу еще раз одно такое хотя бы видео записать. Но мне нужно, конечно, тоже какая-нибудь группа, если у кого-то есть. Но можете подсказать, конечно же, Ладно. Давайте посмотрим вот аналитику просмотра. Показатели упали. Упали на, на 53%. Это ну это большой процент, даже меньше половины. вот Давайте по, даже посмотрим. Источник трафика – это поиск на ютубе. Меня находят 61% страницы и так далее. Уведомления мало у кого есть, да. Поэтому, реально, я не очень из-за этого и переживаю из-за этого. Приватный сервер, видите, вот можно реально, бот, шахтер... Под -шахтер, шахтер, через бот шахтер находится. Ну ладно. Взаимодействие с аудиторией у нас также маленькие сейчас стали. Видите, лучшие видео. Все самое такое стало меньше. Я думал, реально будет больше. Я хотел реально, чтобы было все лучше. Вот давайте просто даже сравним некоторые видео. Я, конечно, сори, сразу скажу, я не подготовлен. Я просто не знаю, о чем вам тут рассказывать. Реально. Потому что я не подготовился, и это я просто спонтанно снимаю. В этот же день это видео и выходит. Просто у меня нечего больше вам рассказать. У меня было два, снято два видео, одну, одну карту я заснял. Но там э, нелегкий монтаж такой, потому что там я много чего тупил, поэтому надо там много чего вырезать. И заснял еще одну игру, но там она оказывается немножечко под лагию, поэтому я не хочу ее выпускать. Ну давайте просто посмотрим, сколько... Вот давайте посмотрим просто, сколько это я за... За... My... Сколько я за август выпустил видео? Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Когда я хотел вообще видео 10 как минимум выпускать за август. У меня было в планах 10 видео, но а так получается. Давайте просто давайте два разных видео сравним. Вот, и я покажу свое лицо. 55 просмотров, 28 числа вышло. И вот вопрос-ответ, 2 августа выходит 100 просмотров. Ну, не оправдывает, типа хоть прошел и месяц уже, но 100 просмотров за месяц, и тут 50 за только за 2 недели, но это очень мало и по лайкам даже посмотрим. Давайте другие посмотрим вот 67. Вот тут именно вот тут начинается, знаете где начинается провал просмотров? Это еще ладно. А, провал просмотров начинается, когда я перестаю снимать видео про приватный сервер. Вот смотрите, видите вот тут приватный сервер 200 просмотров, не приватный сервер. Приватный сервер 120 просмотров, неприватный 100 просмотров, неприватный 60, непри, неприватный столько-то, неприватный, неприватный. Все, уже все. Поэтому я реально не знаю даже. так вот также приватный, приватный. Больше всего набирает просмотров приватный сервер. Вот. Реально, я не знаю, что именно там некоторым нравится, что именно нравится не, э, реально в приватном сервере. Вот то, что мы играем, да, я согласен, это очень интересно, мне тоже это нравится, что мы там спокойно играем. Но, а по видео-то что? Я просто летаю и рассказываю вам и все. Согласен, я могу, конечно, хочу в ближайшее время заснять обзор, просто пройтись по всем городам и уже просто. Рассказать, может, также наберет просмотров. Но я реально не знаю. Поэтому давайте посмотрим. Ребят, и да, если что вы хотите, можете рассказывать, все мне писать мне, куда хотите в комментарии пишите, какие-то идеи выходить, чтобы я сделал на канале. Да, э, в концу этом, в следующем году, уже где-то, наверное, я, вообще у меня по плану с 1 января начнет выходить э, второй сезон сериала Шахтеры. да. Сейчас пока что пишется туда сценарий. Надеюсь уже готовьтесь также, что в октябрь, тевере, ноябрь мы будем начнем его снимать, снимать, поэтому туда точно нужны будут актеры. Я скажу точно, сколько нам надо актеров, не считая нас двоих. Конечно, некоторые будут отыгрывать по 2, по три роли. Ну, мы все будем так продумывать, чтобы э, там роли ваши, например, не, со, ну, не соединялись, да, вдруг. Но Лучше заснять, чтобы вы снялись в двух-трех ролях, чем мы еще нашли 10-15 человек, которые, да, например, должны будут отыграть эти же роли. Которых, где надо будет два игрока, да, например, вот, э, например, кто-то надо какого-то отыграть. Иногда будем искать, э, просто спросить другого игрока, который нам не нужен, да. Ну, типа его нет в этом именно эпизоде. Вот это... Ну что, ребят, э, честно, по просмотрам мне не радует. Э... Этого не нравится. И да, самый главный вопрос: что будет дальше? Я не буду сдаваться. Я честно вам скажу: я сдаваться не собираюсь. Мне реально все равно. Пусть меня хоть смотрит один человек. Ну, конечно, мне это немножечко будет обидно, но все равно я сдаваться не собираюсь. Будем продолжать делать контент. Буду снимать видео для специально для хоть для одного человека. Но буду снимать. Ну а что я вам хочу сказать? Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Да, ребят, приходите на стримы. Я тут запланировал, да, Стримчанский. Приходите все. Пока.